Всем привет, меня зовут Азис, мне 23. Долгое время носил очки, почти 10 лет, можно сказать даже 10 лет, узнал о клинике через интернет, пришел, был абсолютно спокойно, было не более-не страшно. Сама операция прошла, можно сказать, в течение 5 минут, вообще не более-не страшно.